Мы для того, чтобы вот эта экономика сходилась, когда конверсия 2%, мы делим наших потенциальных покупателей на сегменты. Есть технические возможности разделить и знать, что человек ищет первичку, вторичку, дома, землю. Или там в каком-то городе недвижимость в, ну, в какой-то зарубежной стране. Мы можем это определить на уровне настройки рекламы. И мы разделяем эти потоки всегда. Очень важно. Смотрите, если у вас есть один большой общий сайт про все, тут у меня продажа и аренда, и ипотека, и услуги юридические, и еще тут у меня дома и земля. Короче, у меня все на сайте. Просто огромный-огромный сложный сайт. И туда попадает ваш пользователь. Вы за этого пользователя заплатили деньги. За каждый клик помните, да? Когда на сайте все... Он теряется, как воронка продаж. Чем больше действий с момента входа на сайт вот я зашел на сайт, чем больше действий мне нужно сделать: кликнуть, промахать, промокнуть, открыть, перейти куда-то это все действие. Это как воронка продаж. Каждое действие, как Сита работает. Мы теряем клиентов. Они теряются на каждом шаге. К 10-15 клику никого не остается. В среднем 5-6 кликов делают по сайту. Дальше, ну, люди очень бегло смотрят информацию на сайте. Никто не хочет изучать. Поэтому очень сильно на конверсию, на то, как хорошо работает сайт, влияет, а, мы называем это релевантно, сейчас пытаюсь объяснить русским языком, да, ну, обывательским языком. Насколько сильно совпадает запрос и предложение. Чем они ближе, чем ближе запрос и предложение, тем выше конверсия. Если он искал не две однокомнатные квартиры в новостройках, он попадает на сайт, где только новостройке, и очень рядом, очень близко однокомнатные квартиры. Он их сразу видит. И по какой цене. Причем в Краснодаре. То есть, он или там в Москве, или в Сургуте, да, искал квартиру от застройщика в Сургуте. Попал на сайт, где однозначно квартира от застройщика, ну, в смысле, пусть даже это агентство недвижимости, но там все новостройки в Сургуте. И по нужной ему цене, он кликнул на цену изначально, от, допустим, 2 миллионов рублей. Он пришел в фильтр цены и перешел на сайт, уже отфильтрованный. Те, кому, милли... Те, кому однушка с 2 миллиона не подходила, он даже не кликал. И вы за него не заплатили. Вы заплатили за тех, кто кликнул на цену объявочную. За показы вы не платите. Ну, если все сделать правильно. Опять же. Вот так мы фильтруем. Мы их сегментируем. Если человек ищет новостройки, мы показываем ему страничку только с новостройками. Если человек ищет таричку, только со вторичками. Если вы работаете с первичкой вторичкой, у вас просто есть два сайта, три сайта, пять сайтов. Но это очень важно делить так. У вас может быть, если вы хотите, чтобы у вас был имиджевый сайт, где есть все, сделайте, пожалуйста, его. Пусть будет шестой сайт имиджевый, можете его на визитках размещать, своим коллегам показывать. Но куда вы приземляете платный трафик, то есть куда вы направляете платный трафик, может быть заточен под этот трафик. Это один из принципов. Первый принцип. Мы разделяем, мы сегментируем нашу аудиторию на разные странички. Это очень сильно влияет на конверсию. Вот вы возьмете те же самые источники рекламы. Возьмете, направите их на один общий сайт, конверсия сразу упадет. И не вот, даже не вот настолько, не на 1% как я вам показал, а еще сильнее, намного сильнее. Второй принцип, который мы используем, это дефицит информации. Мы не даем исчерпывающую информацию, это важно. Мы даем понимание, что у нас есть то, что вам интересно, что вам нужно. Для чего это делается? Не для того, чтобы его заманить на самом деле, не только для этого. Когда у человека есть вся информация, информация об остатках, ценах, что, где, когда и почем, у него есть причина 2 часа полазить по вашему сайту, все пересмотреть и пойти подумать. А вы все прекрасно знаете, чем заканчивается пойти подумать, он больше не вернется никогда. То есть у него должна быть причина обратиться здесь, сейчас. У него должна быть потребность в информации. То есть потребность задать вопрос, потребность что-то узнать, потребность что-то спросить или обратиться за, уже за, за консультацией, за подбором. Тоже вариант. Но если вы выложите всю информацию на сайте, все свои объекты, которые у вас есть, полностью все описания, все, что у вас есть, скорее всего, они будут просто осмотреть, «Какой у вас классный сайт, все интересно, все есть, мне так нравится. Откроет 10 страниц, 10 ладок, но ни по одной не позвонит потом. Потом придет муж, скажет, да это фигня, это не то, это ерунда. Закрывай. На этом все закончится. Поэтому второй принцип – это дефицит информации. Причем дефицит еще, знаете, в каком ключе действует? Когда выбор слишком большой, когда вы укладываете, допустим, 50 объектов, если у вас только есть на сайт, есть такая книга, называется «Парадокс выбора». Почитайте, если интересно. Я помню оттуда очень классный пример. И очень главную суть я хочу вам донести. Чем выбор больше, тем он сложнее. Когда у нас есть возможность выбора, это тоже проблема. Это проблема выбора стоит у человека. Вот на конкретном примере. Два супермаркета стояли рядом, недалеко друг от друга. В одном было три вида кетчупа, а в другом 18. Вот где было 18 видов кетчупа, кетчуп продавался в несколько раз хуже, чем там, где было 3. Потому что когда у тебя стоит вопрос выбора, ты э, э, да ладно, потом. И все, ушел. Когда у тебя нет особого выбора, тебя направляют, что тебе нужно сделать. Ты действуешь по нанитию. Ну вот, ну вот и все. Три, три выбора. Мне опросили задачу. У меня всего три варианта. Я пойду спрошу что-нибудь про них. Ну, грубо говоря, условно три, да. Мы, конечно же, не делаем на сайте, на сайте три объекта. Я вам просто принцип показать. Еще раз. Первый принцип, который я использую, ключевой влияющий на конверсию. Сегментация трафика, разделение трафика на аудиторию, на сегменты. Как минимум, первичка, вторичка, загородная недвижимость, отдельно дома, отдельно земля, отдельно, допустим, коммерция. Если вы продаете коммерцию, вообще можно дробить там по кускам всю, потому что отдельная гостиница, отдельное СТО продавать, отдельно какие-нибудь там склады и так далее. Там вообще офисы, здания, это все по отдельности продается. А, то же самое про зарубежную недвижимость, там по регионам, правилу, делим, по правилам, ну, делим, по городам, даже не по, не по странам, по городам.